Девушка с маленькой грудью на приеме пластического хирурга не может определиться с размером груди. Весь измученный доктор сидит уже никакущий. Она снова продолжает. Доктор, ну я не знаю, а вдруг вот, ну будет большая грудь. А вдруг она, ну не понравится мужчинам на пляже. Доктор, ну тогда... Не будем делать. Она снова продолжает. Доктор, а вдруг маленькая грудь тоже не понравится мужчинам на пляже? Доктор, ох, я смотрю, ради мужчин готова на такие жертвы. Да, доктор, да, я на все готова. Доктор говорит, ну тогда мы вам сделаем одну грудь побольше, а другую поменьше, и пусть... Мужчины на пляже сами выбирают, какая им грудь больше нравится. Спасибо огромное за поддержку и комментарий. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорей.